Представляем вашему вниманию новый проект в самп-индустрии – Boomer роллплей. Уникальнейший в своем роде проект, включил в себя все необходимые функции для удобства в игре. На нашем сервере адекватная администрация, щедрые бонусы, частые обновления. Присоединяйся к нам сегодня же, IP-сервера, ищи в описании.